Сейчас я хочу записать отзыв о уже прошедшем курсе прошедшей игре компании Pride приложение Прорыв. Называется оно как воспитать успешного ребенка. Так как у меня есть двое сыновей, одному 16 лет, другому два годика. У меня есть с чем сравнивать, я вижу уже скажем так, плоды воспитания, правильного и неправильного. Вот, что я могу сказать о данном курсе? Каждому родителю, я считаю, до рождения ребенка, его обязательно нужно прослушать. Казалось бы, банальные вещи во многих книгах по воспитанию детей это написано на самом деле. Только это все, чтобы он как бы осознать, да, и в кучу собрать, нужно... Много книжек прочитать, не знаю. Если у вас есть время, конечно, вы э, делаете, знакомьтесь, читайте. Э, это в обязательном порядке. К сожалению, у меня времени так много не было. В свое время, когда я родила первого ребенка, нужно было работать, учиться. Вот. Поэтому многих вещей я, к сожалению, не знала и упустила. И даже, э, что я могу сказать, э, каким образом даже курс да, построен, я не буду раскрывать всех карт. Но на самом деле все кроется в самой глубине да, скажем там, детства, детства родителей наших обид, наших, нашего воспитания. И, и вот те ошибки, которые допускали родители с нами, да, они потихонечку переносятся, перенеслись на нас, мы переносим их на своих детей. Вот. Это все тянется, тянется. Вот С этим, на самом деле, нужно проводить очень серьезную работу. Работу проводить каждодневную. Ребенок, этот, тот, как сосуд, в который мы вкладываем, очень много нужно вложить, очень много всего, я не знаю, не перечислить. В первую очередь, конечно, духовного, конечно, воспитания к ближнему, да, чтобы вырастить достойного человека. Где-то я, знаете, недавно прочитала, мало родиться птицей. Ну, птицы птицей, там можно родиться, да, это в любом случае ей станешь. А вот если ты человеком родился, ему еще надо стать. Так вот, чтобы он стать, вам, ну, чтобы ваш ребенок стал, ему нужно помочь. Вот, поэтому у меня даже могу сказать, что он есть... Ну, некоторые, да, там Проблемки, да, там С старшим сыном, так как он подросткового Возраста, связанный с учебой, кстати с этим многие, думаю, Сталкиваются а, Так вот, я обратилась, да, к тому же психологу Да, детскому, и мы действительно Стали копать из самой глубины на детства, да даже не моего а моих родителей а, вот. на данном курсе Ему все это расписывали, прописывали а, Поверьте, когда вы это Слушаете где-то на ну, не знаю, на каких-то тренингах, даже если вы прочитаете книгу, это совсем не тот эффект. То есть в данном курсе да, все кратко, емко, понятно, вы пропишете достаточно много, но самого важного. Я, ну, я просто рекомендую, не знаю, пройти в обязательном порядке до рождения ребенка, до рождения это лучше делать, естественно. Данный курс построен очень классно. очень Он основан не, не только на психологии, он основан на, на определенных там, энергетических моментах, да, вселенной, скажем так, и, и, и связан с психологией, и в общем и с воспитанием, и с родом. Общем, там очень много всего. И кстати, сказать эти вещи, о которых там говорят, ну, говорит, говори, да, спикер в обязательном порядке нужно делать. Я, как, ну, как я вот проанализировала после прохождения курса, я половину не сделала. И сейчас я пожимаю плоды. Я вам серьезно говорю. Ну, вот такой у меня отзыв получился. Я думаю, родители меня услышат. И взрослых детей, и маленьких, и, и еще которые собираются появиться на свет. Вот. Лучше, конечно, вот такую информацию обладать ее вообще обладать ее услышать если вы услышали мой отзыв я рекомендую вам пройти эту эту игру этот марафон